А точнее будет три подбора автомобилей. Подбираем любые автомобили. А, кстати, на звонки отвечает только я. Четыре с половиной балла. Все машины. И есть несколько автомобилей еще в городе. Поехали обклеиваться. Четыре с половиной балла. Автомобиль не битый, не. Ну, говорит, не то это. Не знаю, что делать. Короче говоря, помог. Это восемнадцатый год. Он четыре с половиной балла. Вот такая вот тычка на двери пробег 140 тысяч 107 тысяч пробег миллион 180 000. Приезжайте с деньгами, на рынке продавцы берут наличку. Ребята, заезжаем, покупаем масла, трату. На аукционный лист 4,5 балла. Он подключил свой компьютер или там что у вас будет. Не то, что там хочется Александру, а то, что именно хочется нам. Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. Итак, сегодня я вам покажу очередной подбор автомобиля. А точнее будет три подбора автомобиля. Подборы автомобилей идут каждый день, то есть люди приезжают кажда, каждый день. Находим самый лучший автомобиль, который есть на авторинке «Зеленый угол». Попробовал сделать, точнее, попробую сделать, показывать не один подбор, а, допустим, показывать сразу два-три подбора. Итак, сегодня мы подберем, ну, сегодня мы подобрали, скажем так, что мы подобрали, говорить не буду, сейчас сами все увидите. Я вам хочу напомнить, мы автомобили проверяем здесь, во Владивостоке, то есть можем вам сделать подбор автомобиля. Что это так, с вами? Что это такое? Вы приезжаете, мы с вами встречаемся на авторинке Зеленый Угол, мы смотрим все автомобили. То есть нет такого, да, то, что вы приехали допустим за фитом и мы будем с вами смотреть одни фиты то есть мы в принципе с вами можем смотреть абсолютно любые автомобили фиты там я не знаю фит шаттл вэлфаер форестер все что скажем так вашей душе угодно плюс ко всему если мы автомобили с вами не находим на авторынке зеленый угол мы автомобили с вами ищем по городу владивостоку на эту услугу друзья мои, записывайтесь обязательно заранее за три за четыре недели в общем в общем за месяц а далее мы можем вам сделать штучную проверку автомобиля. То есть вы, вы заходите на сайт drom.ru, копируете ссылочку именно с дрома, Забываем про сайт авито, про автору. Копируем ссылку с дрома, Сбрасывайте мне ссылочку в WhatsApp, я вам даю обратную связь. Также по моим услугам вы можете ознакомиться. Напишите мне любое слово в WhatsApp. Вам придет автоматическая смс. Там будет указана ссылочка. Переходите ознакомьтесь с ценами. А еще один вариант: можем сделать подбор автомобиля под ключ, то есть позвонили мы с вами, обговорили все параметры, допустим, интересует вас форестер, денег у вас там миллион девятьсот, ну грубо говоря, да? Мы пересмотрим все форестеры, которые есть на рынке, выберем вам самый лучший вариант. Отвечая на вопрос, подбираем ли мы пробежные автомобили? Да, подбираем. Подбираем любые автомобили. Пускай это пробежные автомобили, пускай это пробежные автомобили. Осматриваем ли мы автомобили вне авторынка Зеленый Угол? Да, осматриваем. То есть выезжаем в близлежащие города, также смотрим автомобили по городу. Владивостоку. Также вы можете приобрести автомобиль с аукционов Японии. То есть, друзья мои, более подробная информация вся в WhatsApp. Как происходит наше с, ваш, с вами общение? Общение у нас происходит в WhatsApp. Звонков по минимуму. То есть все какие-то договоренности, да, пожелания к автомобилю, все вот эти процессы по суммам, они обсуждаются в WhatsApp. Почему так делается? Потому что в WhatsApp... Сохраняется вся переписка. Но ну, и вы должны понимать, то, что, а, кстати, на звонки отвечает только я. Никаких дополнительных телефонов нет. Никаких дополнительных людей нет на звонки, только, только я. Вы должны понимать, если осуществляется подбор автомобиля, либо осмотр автомобиля, мне поступает звонок. Я не могу сразу вам ответить на этот звонок. Поэтому, ребят, пишите в WhatsApp. Как только я свободен, я сразу же вам отвечаю. На ваши эсэмэски если ваша смс не прочитана, это не говорит о том то что я не хочу ее читать даже если я нахожусь в сети я это делаю специально для того чтобы ваша смс не потерялась как только я освобожусь как только я буду свободен я сразу же отвечу на вашу эсэмэску а теперь присаживаемся поудобнее смотрим что нашли александр значит какой у нас запрос а запрос у нас был миллион был миллион на honda fit Вчера с ним списывались. Бюджет был поднят, значит бюджет миллион сто. Нужна джелька нужна Эска. Тяжело, тяжело будет найти ценечек на автомобиле. Он подзадрался, он подзлетел. Машины есть, но вот прям идеала не будет. джесс То, что нужно. То, что нужно. У него крас есть по правой стороне. По правой стороне. У него полный руль. Бардачок. GS-комплектация. 1 миллион шестьдесят восемь тысяч. Этот GL идет. Написано L-комплектация, 17 год. 17 год, он целенький, пробег 55 Так, стоп, да, пробег у него 55 тысяч. Лежит аукцион, нужно будет проверять. Аукционные листы, которые лежат в машинах, в автомобилях, они обязательно все проверяются. Дам с бардачком, он закрытый, уже закрыли его полный руль. Это весь целенький идет. Леон 39. 39. Значит, 4,5 балла. Пробег 46 тысяч. Кузов целый. Статистики бьется, статистика свежая. Он еще идет и с подогревами. Где-то на этой стояночке у нас есть еще Джессовский с пробегом 96 тысяч. Этот хороший вариант его нужно однозначно рассматривать в покупке. желез комплектация это именно то что изначально хотелось на туманках на литье ну, резина до да, резина уставшая есть трещина на ухе пробег 96 тысяч он не ржавый комплект есть второй регистратор хороший вариант хороший Че, как нет, нет, нет. ухо вот это вот так вот, да, вот как косяк ухо. на ухе конечно да а сколько он по цене миллион сорок миллион 42 миллион рублей сорок две тысячи Синий восемнадцатый год миллион сто тридцать миллион сто тридцать он четыре с половиной балла, пробег шесть с половиной тысяч. Тоже вариант наш, но не совсем. Синий цвет не рассматривается. Но имейте в виду, стоит на рынке шесть с половиной тысяч пробег. Думали кожа, это не кожа, значит ковры идут с окантовочкой, с окантовочкой. Ну пробег, пробег здесь великоват для нас. То клевый не, не ржавенький, целенький белый цвет белый цвет в приоритете 19 тысяч пробег 19 тысяч у него подкрас крыла двери и переднего левого крыла но на подогревах на родных туманках резина лета тоже как вариант нравится пока не знаю <смех> клявый фотографии показывают что было с автомобилем по факту здесь были царапки то есть крыло передняя левая передняя левая дверь заднее левое крыло но ну, это белый цвет минимальный пробег 19 тысяч стоимость 1 миллион 120 000. за него просят полный руль ну, а, подогрева сидений бардачок можно было сейчас на рынке посмотрим все машины все машины и есть несколько автомобилей еще в городе То есть в эту услугу если понадобится будем ездить по городу смотреть автомобили я думал их будет меньше значит семнадцатый год 80 тысяч пробег миллион восемьдесят пять четыре балла на дроме его нет этого автомобиля по кузову посмотрел он весь целенький Хорошее у него состояние, не ржавый. Резина, вот что-то резина страдает. Этот идет со спойлером. 4 балла, 80 тысяч пробег, кузов целый по салону есть нюансы мелкие царапки при покупке обращаем внимание конечно это на состояние салона кузов может быть весь целый идеальный по салону могут быть вопросы наверное самый идеальный вариант но цена, ребят. 41 тысяча пробег. Но решили его смотреть. GS, конечно, круто смотрится, он выделяется по морде, по бокам выделяется, зеркала у него идут заднего вида черные, по салону, по подвеске он другой. Вариант обалденный, вариант шикарный. вкладочки у этого и состояние салона обалденная в плане он чистый без царапин. так а что у него снизу снизу еще не смотрел снизу все шикарно регистратор есть второй У него два ключа. Японец сделал руль, обтянул кожей. 41 тысяча пробег, ребят. Ручник тоже обтянул. селектор переключения передач. Вот сколько ходим. Машин, наверное, 7 уже посмотрели. И вот запал нам вариант. Запал черный с пробегом 96 тысяч. Он есть на дроме. Так, да, с пробегом 96 тысяч у него... А, ухо треснуто и запал нам синий вариант миллион так по моему он миллион или 80 или миллион 120 он стоит его на дроме нет пробег у него 80 тысяч и конечно же вот этот с пробегом 41 тысяча. в общем остановились на этом фите семнадцатый год рассматривали белый но белый конечно клевый, крутой но цена плюс 100 тысяч. Плюс 100. Значит, это целый пробег 80 тысяч. 80 тысяч. Вот его, знаете, кузовщин. Салончик у него клевый, хороший. Кузовщину вот. полирнуть, покрыть. Он будет гореть просто. Свет у него матный. Ключ один, один ключ, но обещали, возможно, возможно, сегодня будет второй. Так, ну, скажите нам пару слов. Пока-то непонятно, очень довольны покупками. Как мы, ехать нам далеко. Сколько вам ехать? Чуть. 1200. Не, ну вот когда ехать 12 тысяч это далеко, а 1200 это так. Заехать покушать куда-нибудь и все. И дома. Так все классно, все красиво. Так как хотели, так и делали. Хотели белый, но белый дорого. А изначально думали купить за миллион. Как бы цен таких. Миллион сто тяжело, но я, если честно, на самом деле выбором тоже доволен. Да, есть какие-то небольшие нюансы. Клевый fit, на самом деле, клевый fit. А сейчас у ребят замена масел, обклейка, покупка резины и домой. в общем я доволен поиском доволен в начале видео я говорил то что сложновато будет как оказалось вот это друзья мои касается того то что не все автомобили выставляются на дром. да действительно это так это так и посмотрели прям посмотрели фитов которых не было которых не было на дроме. в итоге вот они ребята поехали поехали обклеиваться менять масла фильтра и сегодня уже планируют, сегодня планирует выезжать домой вот но ну а мы мы дальше работать ребят и состоялся еще еще один очередной подбор автомобиля То есть, сами подробности я не снимал покажу автомобиль который которые нашли значит это Toyota Corona премию запрос был премию бюджет был 1 миллион триста пятьдесят тысяч рублей нужен был хороший автомобиль Итак, нашли четырнадцатый год четыре с половиной балла автомобиль не битый, не крашеный четыре с половиной балла и автомобиль с пробегом тысячи в очень хорошей комплектации значит обслужили автомобиль он блин, новый 20 23 тысячи пробег Что здесь рассказывать вот он настоящий родной аукционный лист четыре с половиной балла 23 тысячи пробег кузовщина вся идет здесь целая Значит, здесь мы заехали произвели замену масла в двигателе в вариаторе масло не меняли взяли с собой дома поменяют возникла проблема значит александр он столкнулся с тем то что электронные птс перерегистрация ну говорит не то это не знаю что делать короче говоря помог зарегистрировали на цепи, сделали ну перерегистрацию еще не сделали зарегистрировали его отправили все документы вот все, ждем перерегистрацию. Итак, серый цвет. 14 год. Кстати, приобрели зимнюю резину, практически новую, очень хорошую. Приобрели литье. Литье. Машина была на колпаках. В общем, лето одели. Ну, не на колпаки, да, на железо, в багажник. Сейчас снега проедут. И сразу оденет летнюю резину. Итак, комплектация у нас полный руль мультируль регулятор температуры вариатор но знаете вот эти вот машины такие добротные прямо вот здесь пластик идет он такой мягкий кожаные вставки стеклоподъемники в одно касание кнопка старт стоп и цена цена за автомобиль так 1 миллион двести 200... двести тысяч рублей двигатель полтора литра машинка не ржавая они есть 18 18 но 18 так цена идет подороже за счет того то что пошлина на автомобиль идет большая реально я доволен александр доволен все довольны покупкой четыре с половиной балла 23 тысячи пробег на такую услугу на подбор автомобиля записывайтесь пожалуйста заранее это восемнадцай год он четыре с половиной балла у него уже идет активный радар Налетел резина зима, пробег 96 тысяч, стоимость автомобиля 1 миллион сто восемьдесят тысяч рублей. Автомобиль весь целый, он не битый, не крашен, крашенных элементов нет. Хорошее состояние салона идет. Бесключевой доступ, повторители. Кстати, у него идет два ключа. Аукционика нет, аукционик проверил, он бьется по статистике, пробивается поляда, лепестки, кнопка старт. Неплохой вариант. Попался нам вот такой еще. 1 миллион 120 тысяч, но он идет 4 ВД. Пробег 130 тысяч на автомобиле. Смотрите, 4 ВД для шатлы это достойное состояние. Так, они идут на роботе, подогрев зоны дворников, кожа. То есть 4 ВД, видите, да, состояние? 1 миллион 120 тысяч. В общем, вариант неплохой, неплохой. У него идет замен на крышки багажника. Все остальное идет целое. Миллион 120 двадцать. В принципе, кому нужен автомобиль 4 ВД, его можно рассматривать в покупке. Значит, 15 год, 4 ВД, 4 ВД гибрид. Указан пробег. 136 тысяч нужно проверять значит ребята как происходит да вообще подбор автомобиля то есть мы подошли посмотрели состояние кузова внешне нас устраивает автомобиль 4 воды заглянули под низ то есть в принципе ну если автомобиль не ржавый рассматриваем его дальше проходим его толщиномером смотрим то что он весь целенький смотрим проемы стойки внутри Косячок вот такой вот И если все устраивает Открываем аукционный лист, убедились в пробеги и оставляем автомобиль на заметку. Ну что есть, то есть. Значит, он сонары, а датчик идет активный. Радар, замена двери. Окрас двух элементов, трех элементов. Окрас. Пробег 52 тысячи. довольно хороший выбор шатлов хороший так вот машину посмотрели автомобиль нас устроил мы ее на заметку оставили ребят рынок весь проходим проходим весь рынок потом уже делаем анализ и выбираем из всего лучше ну и комплектация здесь такая простенькая то есть вариант нас не устраивает Значит, есть еще вот такой вот вариант. 17 год. Он на литье. Стоит он 1185. Вот такая вот тычка на двери. 1185. А пробег? Пробег 100 тысяч. Подсказывают нам. Он идет зетка, Такой вот еще косячок есть. вот Здесь вот такие моменты. год гибрид 4 балла пробег 140 тысяч 140 тысяч пробег многовад будет многовад год 112 тысяч пробег 4 балла у него идет подкрас крышки багажника тоже как вариант можно рассматривать покупки значит стоимость 1 миллион сорок тысяч рублей и 15 год 15 год пробег 130 тысяч 4 балла стоимость 1 миллион двадцать тысяч рублей тоже как вариант можно рассматривать значит на данном варианте вот здесь была небольшая вмятинка вот ее устранили выбор прям хороший выбор шапов есть выбор есть на что посмотреть из чего выбрать черный гибрид но ну, этот вариант я не смотрел не смотрел значит 990 тысяч 67 это просто простенький у нас простой нет простой. как он тряпка у него круиз да он 4 в.д. обработан слегка все-таки вот на литье автомобиль смотрится намного круче да? а чем, чем на штамповках год сейчас скажу 107 тысяч пробег миллион 180 X кстати комплектация восемнадцатый год он обратите внимание какое состояние салона И бонусом два ключа идет ну как салон хорошего хороший у него. А, резина лета практически новая штатное литье на туманках Значит, пока выбор пал на Шатл. 18 год, миллион 180, он стоит пробег 96 тысяч. Сейчас просканируем все системы. Автомобиль гибрид. И, кстати, идет два ключа. Два ключа. Миллион 180. Подогрев сидений. Чем клево? Хорошая комплектация у него. Друзья мои, с выбором определились. Берем шатла Сейчас про него все расскажу все покажу приезжайте с деньгами на рынке продавцы берут наличку да есть такие продавцы которые возьмут которые возьмут по безнала по переводу но опять же допустим сейчас ребята приехали у них втб втб И если делать перевод на сбербанк то идет комиссия поэтому берите с собой наличку приезжайте с наличкой либо будем вот так вот мотаться снимать деньги тратить на это время Ребята, заезжаем, покупаем масла, фильтра то есть консультируем, все смотрим по каталогу, все что необходимо, все докупаем. Просто, ты как я просто, даже послушать тебе уже приятно, а, Значит, продажи есть как оригинальные масла, так и аналоги японские. Ребят, ну вот осталось чуть, -чуть времени машина заедет на замену масла там уже снимать не будем значит взяли 1 миллион сто восемьдесят тысяч на купили тут ништяков вонючек пробег 96 тысяч на автомобиле ребята поедут сами сейчас заезжаем на замену масла значит аукцион четыре с половиной балла сейчас я его прикреплю все зачем значит заехали на замену масла поменяют масло в роботе поменяют масло поменяют масло в двигателе. Ну и собственно вот он аукционный лист 4,5 балла пробег на автомобиле 96 96 тысяч а дали нам его за 1 миллион 180 тысяч Скажите нам пару слов мы не стесняемся Ч ⁇ стесняемся? Да, мы хотим поблагодарить, наверное, Александра за его работу проделанную. Он нам помог подобрать автомобиль, не просто помог, да, мы там посмотрели, как говорится, внутренний, он подключил свой компьютер или там что у вас было, посмотрели электронность, что все нормально, все работает. Также прошелся по кузову автомобиля, посмотрел, что все цело, ничто не, как сказать, не покрашено, да, сверху еще. Ну и вообще, в принципе, э, объяснил, что нужно поменять вначале, что не нужно менять, да? То есть масла сразу нужно заменить по бумагам, по почему там по договору, купли-продажи, да, все прошли. То есть вместе путь весь прошли, купили автомобиль, так что благодарим вас за это. Вариант достойный, реально, вот самый первый вариант. Были варианты другие, но решили брать все-таки уже, который... Да, подбор варианты наш... То есть э, пришли к нашим каким-то да, вариантам. Не то, что там хочется Александру, а то, что именно хочется нам приобрели. Что машины мы не навязываем, как многие думают. Да. То есть это полностью наш выбор. Спасибо. А муж-то что скажет, в сторонке стоит. Советую. Александр, 25. Очень хороший человек. Сколько вам ехать до дома? В порядке 2,5 тысяч тысяч, ну нормально. Ладно. Своему Спасибо городу большое. привет. Передаем. Сейчас поедем в город смотреть. Ваши ну, достопримечательности. Вот такие подборы мы осуществляем. Вот такие подборы мы проводим. То, что довольны клиенты, от нас уезжают. Друзья мои, на сегодня будем заканчивать. Всем хорошего настроения. Всем пока!